Традиции и замечательных корнях, и об истории нашей цивилизации, которые сотни тысяч лет. Тогда да. Славяно-арейские веды, книга Велица, в Башкирии нашли плиту создателей, так называемого, одну из плит сейчас нашли вторую, где цивилизация наших предков, и только обладая космической, Технологии можно было создать такую карту. Камень сверху, напыление из а, а, mm -hmm. фарфора. Благодарю. Причем такая технология, которая неведома нашей сейчас, в кавычках, цивилизации. Ведь это доказательство того, что нас окружает. Но в Китае находится 16 пирамид. 16 пирамид. всех сфотографировали уже 700 тысяч раз. Почему молчание? Да потому что они не их. О том, что Великая Китайская Стена построена славянами, доказано, бойницы расположены в Китае. Чтобы мы не остались без памяти и уверенно смотрели в будущее, наши предки оставили для нас каляды дар, который мы бесцеремонно переименовали в календарь. Быть может, просто для удобства пользования? В настоящее время мы пользуемся датировкой лет от Рождества Христова и Григорианским календарем. Не забыт и Юрианский календарь, так называемый старый стиль. Ежегодно в январе мы вспоминаем о нем, когда отмечаем Старый Новый год. Также средства массовой информации заботливо напоминают о смене лет по китайскому, японскому, тайскому и прочих календарях. Безусловно, это расширяет наш кругозор, и чтобы он стал еще шире, давайте прикоснемся к древнейшей традиции летоисчисления славянских народов до арийскому круголету числа Бога по которому каких-то 300 лет назад жили наши прапрадедушки. Повсеместное использование русского календаря прекратилось по указу Петра I. Воспитанный иностранцами царь ввел на территории Руси новый, чужой календарь, и повелел в ночь на 1 января праздновать наступление 1700 года от Рождества Христова, в то время как на Руси шло лето 7208 от «Сотворение мира в звездном храме». Сотворение мира состоялось в 5508 году до Рождества Христова и буквально означает «подписание мирного договора после победы державы великой расы России над империей великого дракона Китая». Символическое изображение всадника на белом коне, поражающего копьем дракона, известное по христианской традиции как Георгий Победоносец, на самом деле символизирует как раз эту победу славяно-арийских народов. Хронологическое нововведение явилось реверансом Петра I перед Западом и воровством 5,5 тысяч лет истории у славяно-арийской культуры. Летоисчисление расы славян и ариев имеет древнюю традицию и насчитывает миллионы земных лет. К примеру, 2005 год в славяно-арийских ведах датируется как Лето 7513-е от сотворения мира в звездном храме. Или Лето 13013 е от Великого Похолодания. Или лето 106783-е от основания Асгарда Ирийского нынешнего Омска. Или Лето 604 е от времени Трех Солнц и так далее. Для того, чтобы понять, какими величинами оперировали наши предки, достаточно привести простой пример. Одна из самых малых частиц времени у славяно-арийских народов называлась Сиг. Изображалась она руной в виде молнии. Наиболее быстрое перемещение с одного места на другое определяется как один Сиг. Чему же равен один Сиг в современных единицах времени? Ответ заставляет задуматься любого. В одной секунде содержится 300 миллионов 244 992 сига. А один сиг примерно равен 30 колебаниям электромагнитной волны атомоцезия, взятого за основу для современных атомных часов. Зачем же нашим предкам нужны были такие малые величины? Ответ прост для измерений используемых процессов. Человек живет одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. И в этом многомерном мире мы все связаны воедино. Чтобы стать человеком, недостаточно регулярно есть, спать и уметь звонить по телефону. Человек – это тот, кто восстановил свою родовую память и идет по пути эволюционного роста. Славянский мир не всегда находился в таком разобщенном состоянии, как теперь. Много тысячелетий назад... Это была цельная, процветающая культура планеты. Похоже, где-то на своем пути мы столкнулись с чуждыми нам идеями и до сих пор пытаемся строить свое будущее на основе чужих ценностей. Когда и по каким причинам раса, или, как говорят на Западе, «Раша», была разделена на множество отдельных славянских государств? Зная правильную причину проблемы, можно разрешить саму проблему. История славян и ариев, это, будем говорить, есть понятие раса, роды асов, страны асов, это старая древняя аббревиатура. Поэтому они все принадлежали к белым народам, поэтому и в латынь табула раса переводится как белый чистый то есть раса означает белые. И вот, два рода, их принято называть славянскими, это... Святорусы и Расены, ну это русский термин, да, да. и арийскими считаются даарийцы и харийцы. Угу. То есть разница между ними была только в свете глаз. У в серебряные глаза, или как сейчас говорят все остальные, угу. у харийцев зеленые, у святорусов озерные, то есть голубые, голубые небесные, да. а у рассенов огненные, или как сейчас говорят стремящиеся к ариям, угу. то есть к арии. Угу. Только и всего. Это одна единая культура была. Mm. То есть многие, допустим, представители средств массовой информации, и даже некоторые ученые ошибочно называют mm. нас mm. Да, да, да. язычники. Да, да, да. Но это слово появилось во времена христианизации. <свист> так... Это очень важно, потому что <свист> сегодня другое понимание есть. Да, язычник, язычник, это принесли христиане. Так же, как и поганин, mm. то есть латинское слово. Погани, то есть идущие по другому пути жизненному, дословно. Mm -hmm. То есть это вошло в латынь с российского языка, или как говорят сейчас языка этрусков. Поэтому в латыни говорится, это русское не читается и не переводится. То есть взяли и язык запретили. И здесь же язык, одна из форм, то есть смотря через какую буквицу написано, есть такая форма «народ». Uh -huh. язык, представитель народа – языче, uh -huh. а представитель чуждого народа с иным языком, верованием и культурой uh -huh. будет язычей никакой, или сокращенно язычник. Uh -huh. Поэтому, когда нам приходят и говорят, вы язычники, я говорю, нет, мы не можем быть сами себе иноверцами и инородцами. Мы э, хранители и продолжатели старой веры наших предков. Испокон веков раса, то есть роды ассов, страны асов, оберегали культуру своих народов как самую великую ценность. Ас, согласно славяно-арийским летописям, это воплощенный на земле Бог или совершенный человек. Только родная культура способна эффективно поддерживать его изначально высокое духовное состояние и эволюционный рост поколений. Стоит лишний раз заметить, что культура – это не только балет, живопись или коллекционирование марок. Это еще и цельная, высокоорганизованная, функциональная система единого общественного организма. Смешивание культурных систем, как и разных групп крови, неизбежно приводит к системным конфликтам и культурному вырождению. Именно это мы давно наблюдаем в так называемых «высокоцивилизованных странах». Вот интересная статистика, собранная департаментами полиции и народного образования в городе Фуллертония, штат Калифорния, США. Основные проблемы в школе в 1940 году. Ученики разговаривают во время уроков, жуют жвачку, шумят, бегают по коридорам, не соблюдают очередей, одеваются не по правилам, ссорят в классах. Основные проблемы в школе в 1998 году. Употребление наркотиков, употребление алкоголя, беременности, самоубийства, изнасилования, ограбления, избиения. Комментарий, как говорится, излишний. Ни колбаса, ни сало, ни мобильные телефоны, а воспроизводство собственной культуры. Это и есть самая великая национальная идея любого народа а человек, как вид млекопитающего, пусть продолжает обезьянничать под наблюдением популярного ученого Чарльза Дарвина. <музыка> То, что мы сейчас называем словом «закон», наши славянские предки именовали словом «покон» то есть следование кону. Во многих современных словах до сих пор присутствует этот древний базовый корень. Кон есть незыблемое обязательное правило – эталон. Если мы говорим «за кон», получается то, что находится вне кона. То есть вот, например, реформа письменности, предпринятая во времена Кирилла и Мефодия, на самом деле по летописям, все-таки письменность уже существовала у славян, и это подтверждено неоднократно разными источниками. И учеными, и писателями сейчас указывается на это. И в прежние века это подтверждалось и Ломоносовым, и Екатериной, и Татищевым. Об этом вот Гриневич в своем фильме говорит, указывает это на письменные источники реальные, которые есть. То есть Кирилл с Мефодием фактически были обучены тем самым русинам. Необходимо отметить, что Кирилл и Мефодий на самом деле создавали не славянскую письменность. Они а создавали церковно-славянскую азбуку для инородной на земле русов христианской церкви. Постоянно проходило обрезание русского языка. Mm -hmm. То есть Кирилл и Мефодий взяли славянскую буквицу, в которой было 49 буквиц, пять букв выбросили, потому что не было в греческом языке таких звуков. Угу. А для четырех дали греческие названия. Ярослав Мудрый убрал еще одну букву, осталось 43. Петр I сократил до 38, Николай II до 35, господин Луначарский до 31 буквы. Это означает, сузилось сознание и образность. Так а Луначарский и образы убрал, он ввел вместо mm -hmm. образов фонемы, и язык стал... Безобразный, то есть безобразный. прекрасно. То есть поэтому сейчас вот дети говорят, и непонятно, что они говорят. Они не знают правил слова образования. И заметьте, вот на этом безобразном языке многие поколения филологов, лингвистов выросли. Выросли. Поэтому им трудно. Как читаю, так и перевожу. Но это же не так. Да. Допустим, та же летопись о хождении народа к царю Ивану. Когда он ушел в монастырь, и к нему вернулись... Пришел народ, сразу городов и деревень. И есть там такая строчка. КЛМ стоит на ним, над ним рецитное тетло. Не рцититло, как путает, а рецит. И потом КЛМ возвращаться на престол или нет. Царь к народу обратился. Перевели коломна, возвращаться на престол или нет. Ну, КЛМ. Зазвучно с коломной. Но там же много районов. А надо было рецит прочитать. По образам каждой буквицы. Како mm -hmm. люди мыслите. Как мыслите, да. То есть вот, что царь спрашивал, а не обращался к Коломнии. Mm -hmm. То есть вот это вот незнание путаница, подмена. Изначально язык расы существовал на основе четырех основных и двух вспомогательных видов письменности. Это даорийские отраги, передающие многомерные величины и многообразные руны. Часть этих символов легла в основу криптограмм Критомикенской культуры, а также иероглифического письма древнего Египта, Междуречья, Китая, Кореи и Японии. Это Харийская коруна, союз из 256 рун. Это жреческое письмо легло в основу древнего санскрита Деванагари и использовалось жрецами Индии и Тибета. Это российские молвицы, или этрусское письмо тех же славян и ариев, населявших в древние времена Италию. Это письмо легло в основу древнего финикийского алфавита. Это самое распространенное в древности свято-русское письмо, или буквица с разными шрифтами, которое легло в основу многих европейских языков, в том числе и английского. Это глаголица или торговое письмо, которое использовалось для оформления сделок и торговых договоров. Это, наконец, черты и резы от слов чертить и резать. Его еще называли берестяным письмом. Оно было простым и повсеместно использовалось для бытовых записей и сообщений. Язык был один, русский, а вот способов записи было множество. Язык это алгоритмизированная система, которая является устойчивым и, пожалуй, единственным надежным хранителем информации. Поэтому гуманитарное знание, основой которых является знание языка, это карта жизни, с помощью которой мы можем достигать своих целей в гармонии с миром. Вот почему так важно добраться до чистых истоков и убрать чужеродное нагромождение, скрывающее базовые основы слова Для этого не годятся модные и поверхностные западные технологии. У нас есть свои, завещенные предками и куда более эффективные. Этими знаниями богато наследие славяно-арийских родов, и они начинают открываться через самый древний язык планеты. Язык расы